своими разговорами. Всем бы так. И очень вовремя. Эта пустая болтовня уже начала выводить меня из себя. Люди, которые охотно рассказывают о своих проблемах с пищеварением, не самые лучшие собеседники. А когда они начинают рассказывать тебе о том, какое действие на них произвело недавно принятое касторовое масло, теперь можно все спокойно здесь осмотреть. от мотоцикла карандаш у этой штуки есть все ненужные прибамбасы орешек все шутки насчет того что он мне не по зубам строго запрещены самим сценаристом это жетоны золотого мой пропуск Всего 25 ватт. Тоже мне светило. Прежде чем выкручивать лампочку, мне нужно выключить свет. Пока он спит, он выглядит очень мирным и безобидным. Лучше его не будить. Он сказал, что отсидел 15 лет в тюрьме за убийство. И все потому, что какой-то идиот разбудил его без особого повода. Не знаю, правда ли это, но проверять не хочу. Сечка солдата. Когда я вспоминаю, как он описывал действия касторового масла, сразу начинает подташнивать. Я не смогу туда дотянуться, не разбудив парня. Похоже, это стратегическая карта района Тунгуски. Стрелки, видимо, изображают перемещение войск. Хотя я могу и ошибаться. Ландшафт здесь ужасно унылый. Не поймешь, где мы сейчас. Открытая бутылка апельсинового сока. Что-то высушенное. Возможно, когда-то это было фруктом. Два автомата. Они все защищены фиксаторами. Не самая удачная мысль устраивать конфликт с целой армией. Что-то высушенное. Открытая бутылка апельсинового сока. <говорит> всего двадцать пять ватт. Мед из акации сладкий с приятным ароматом Я знаю я ведь в прошлой жизни была пчелой Расписание дежурства трехмесячной давности меню на неделю сегодня картофельный суп вкуснятина всегда считала, что можно по одному виду определить свежее яйцо или нет только что я поняла, что ошибалась. Большой горшок. Он слишком большой, и он мне не нужен. Так что оставлю его здесь. Водопроводный кран. Я сейчас не хочу мыть руки. Ага, уже есть первые ученые. Может, получится что-то узнать? Однако напрямую об отце спрашивать не стоит это может вызвать лишние подозрения. Здесь все исписано химическими формулами. Если бы я лучше училась в школе, возможно, я бы поняла, что они значат. Не имею ни малейшего понятия, для чего это нужно. На уроках физики в школе нам говорили, что оттуда берется электричество. Я не собираюсь засовывать туда пальцы. Это испортит мне прическу. Белый хлеб. Он такой свежий и мягкий, что просто взгляд тонет. Пожалуй, возьму один кусочек. Белый хлеб. Похоже, этот ученый далеко не в лучшем расположении духа. Здравствуйте. Просто хотела убедиться, что все в порядке. Что? А, да, все нормально. Э, пожалуйста, дайте мне спокойно поработать. О, да, как скажете. Стол ассистента. Один из образцов, который здесь исследуют. Пока ученые находятся здесь, мне лучше не трогать ничего, что может показаться более или менее значимым. Все это слишком сильно напоминает урок химии не самые приятные воспоминания. Пока ученые находятся здесь, мне лучше не трогать ничего, что может показаться более или менее значимым. Один из образцов, которые здесь исследуют научный ассистент. У нас в университете их за людей не считали, но он, кажется, довольно мил. Привет. Можно вас отвлечь на секунду? -с -с. Не так громко. Доктор Листяк работает, ему нужно сосредоточиться. Не стоит его отвлекать. К тому же у него очень плохое достроение. А что случилось? Почему у доктора такое плохое настроение? У него сильный стресс. Мы проводим серию испытаний, и профессор Сидоркин требует от нас результаты как можно скорее. Понятно. А этот профессор Сидоркин сильно разозлится, если не получит результаты вовремя? Да нет, он нормальный человек. Но доктор Листяк сам по себе невероятно честолюбив, поэтому хочет все завершить как можно скорее. А когда у доктора стресс, а рядом нет бутербродов с вареньем, он становится очень раздражительным бутербродов с вареньем да звучит странно я понимаю но они помогают ему снять стресс кто-то изо всех сил лупит грушу а он ест бутерброды с джемом да каждый из нас с трудностями справляется по-своему а если он получит бутерброд с вареньем он станет доброжелательнее да обычно так и бывает к сожалению случайно уродил банку с вареньем на платформу на поезде варенье нет я везде искал Тогда я пошла. Если найду варенье, я вам сообщу. Было бы здорово! Работать с ним, пока он в таком настроении, просто невыносимо. Настоящая здоровая конкуренция Солнцу. Простите, что отрываю. Можно с вами поговорить? Пока опыты доктора Лесника не завершатся сенсационным успехом, нет. Но... Мне все равно, даже если поезд вот-вот взорвется. Я не хочу, чтобы меня отвлекали. Это очень... Нет. Да. Простите, что отрываю. Пока опыт. Ну... Но... Мне все равно. Это очень. Нет. Здравствуйте. Просто хотим. Что? О да. Как? А настроение? Тише! И доктор Лизяк совсем потеряет терпение. Это очень вкусно. Или не вкусно. Гениальное кулинарное творение, приготовленное моими любящими руками. Назову его Месиво. Чтобы я сюда не добавила, лучше оно от этого не станет. Он слишком большой. Хм. Насколько я вижу, сегодня субстанция вполне похожа на повидло. Бутылка. Пустая. В бутылку помещается не так много воды, но это лучше, чем ничего. Ну только посмотрите, по мне конкурс кулинаров плачет. Невероятно вкусно. У меня для вас кое-что есть возможно это улучшит ваше настроение это это мне да вы же любите бутерброды с вареньем я сама его приготовила специально для вас спасибо большое пребольшое вам спасибо хм. очень интересно говорите вы это сами приготовили да очень интересно и очень вкусно Ха, спасибо вам мне это было просто необходимо я уже чувствую себя намного лучше очень рада что вам понравилось ну как теперь настроение чуть лучше да я у вас в долгу если я хоть как-то могу отблагодарить вас я вам об этом сообщу и возможно скорее чем вы думаете в любое время Здравствуйте. К вам снова вернулись хорошее настроение и способность сосредоточиться на работе? Да, я чувствую себя намного лучше. Хотя, конечно, понимаю, что подобная страсть к бутербродам с вареньем не слишком украшает известного ученого. Такая уж у меня причуда. Я без варенья просто не могу. Все в порядке. У каждого из нас свои слабости. Особенно у тех, у кого не все дома чем именно вы здесь занимаетесь? Мы изучаем способности к регенерации у определенных видов растений. Звучит очень интересно. И каким образом все это происходит? Исследование. Да. Ой, мы с вами оба успеем состариться, пока я вам все объясню. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не считаю вас глупой, но такие вещи за пять минут не объяснишь. Все в порядке. Наверное, вы правы. Я вам не сильно помешаю, если понаблюдаю за тем, как вы работаете. Меня это просто завораживает. К тому же я обещаю не задавать слишком много глупых вопросов и не отвлекать вас. Хорошо, но ничего не трогайте. Если же у вас возникнут вопросы, думаю, Алексей с радостью на них ответит. Спасибо. Это очень мило с вашей стороны. Вы единственные ученые на этом поезде? Нет, насколько мне известно. Судя по всему, нас здесь достаточно много, но все ученые находятся в разных купе, и двери охраняют солдаты. И очень жаль. Было бы интересно обсудить результаты исследований с коллегами. Что ж, надеюсь, у нас еще будет для этого время и возможность. И вы не знаете, кто именно из ваших коллег сейчас находится на борту поезда? Нет. Единственный, у кого есть полный список ученых и исследователей, это профессор Сидоркин. Мне надо обязательно достать этот список. Тогда я точно узнаю, находится ли отец на этом поезде. И если да, где именно его искать? Кто такой Сидоркин? Профессор Сидоркин. Он мой непосредственный начальник и научный руководитель биологов. Вы его не знаете? Этот человек гений в своей области. Во всем, что касается молекулярной биологии, ему нет равных. О, должно быть, эта информация прошла мимо меня. Как вы думаете, мне удастся поговорить с ним пару минут? Он сейчас в соседнем кабинете. На вашем месте я бы не стал его отвлекать. У него сильнейший стресс, и он стал очень раздражительным. И когда я говорю очень раздражительным, значит он еще более раздражительный, чем я, когда я вынужден две недели обходиться без бутерброда с вареньем. Что, все настолько плохо? В таком случае я буду очень осторожной. А почему он такой раздражительный? Возникли некоторые проблемы, но я не имею права об этом говорить. А теперь мне пора возвращаться к работе. Прошу меня извинить. Если я пообещаю не путаться под ногами и не задавать слишком много глупых вопросов, вы позволите мне здесь остаться? Конечно, только ничего не трогайте. Вот это да. Я только что спасла человечество от ужасного доктора Джекила. О, огромное вам спасибо. И теперь работать с ним стало намного легче. Я ваш должник. Так что, если у вас есть вопросы... все, к сожалению, я вам рассказать не смогу. Надеюсь, это вы понимаете. Конечно. Я рада, что могу хотя бы наблюдать за вашей работой. Женщина военной, да еще интересуется наукой. Не каждый день такое встретишь, правда? Не каждый, тем более, если эта женщина так красива, как вы. О, спасибо. То, чем вы здесь занимаетесь, мне кажется невероятно сложным. Правда. На самом деле все довольно просто. Эти растения подвергались радиоактивному облучению, подобному тому, что возникло в районе Тунгуски. Поначалу дозы облучения были небольшими, потом постоянно увеличивались. Я помещаю образцы вон в то устройство и подвергаю равномерному нагреву. И смотрю, что останется от растения. Вы сжигаете растения? Да. Можно сказать и так. Мы пытаемся определить точную дозу облучения, которая бы предотвратила полное разрушение клеточной структуры. Ух ты! Это даже я поняла. Ну, я специально опустил примерно две трети всех объяснений. Чудесно! Первый раз в жизни я начала гордиться своими научными способностями. И вы тут же развеяли все мои иллюзии. Простите. А чем именно вы будете заниматься, когда мы прибудем к месту назначения? Вы имеете в виду исследовательскую станцию? Да, именно. Любого ассистента ученого очень легко разговорить. Независимо от страны и национальности. Итак, ко всему этому имеет отношение некая исследовательская станция? Может, мне удастся выжать из него пару секретов? Чем именно вы будете заниматься на станции? К сожалению, я вам этого сказать не могу. На то она и секретная станция. Так это тайна, да? Прекрасно. Ну же, парень, расскажи мне все. Да, я понимаю. Но, может быть, вы расскажете мне что-нибудь, что не является таким уж большим секретом. Я, к сожалению, совсем не разбираюсь ни в химии, ни в биологии. Но все это кажется таким интересным? Я могу рассказать только о том, чем занимаемся мы с доктором Листяком. Расскажите. Давным-давно было обнаружено, что в этом районе растения развиваются гораздо активнее. И в этом ничего секретного нет. Об этом писали все газеты. Да, конечно. И теперь они пытаются выяснить, можно ли контролировать рост растений. Удивительно. А для чего все это? К сожалению, этого я сказать не могу. Но только представьте себе, что будет, если мы сможем полностью управлять ростом растений? Проблема мирового голода решится раз и навсегда! Вот это да! Действительно глобальная цель. Конечно! А я всего лишь хотела спросить... Идуточку, если вам можно донимать меня вопросами, то и мне можно. Ну да, конечно. Чего личного. Итак, скажите, почему в запретную зону прислали так много солдат? В запретную зону? Да, на исследовательскую станцию я имею в виду. Учитывая, какие люди здесь находятся и какие материалы хранятся, здесь можно начать небольшую войду. Да, но я не имею права об этом говорить. У вас ученых свои указания, а у нас, к сожалению, свои. Ага, понятно. Я с готовностью рассказываю вам все о наших экспериментах и задав один маленький вопрос, получаю подобный ответ. Мне очень жаль. Я бы с радостью рассказала вам все, что мне известно, но это все равно ничего вам не даст. Ничего личного, но информация, которой я обладаю, считается военной тайной. Да-да, все в порядке. Я пошла. Хорошо. Увидимся. Вряд ли ученому за столом это покажется забавным. Что ж, думаю, хозяин хлеба будет не прочь поделиться? Если я включу свет, он разбудит этого милого господина. А мне этого очень не хочется. А, какая скотина включила свет. Если найду, мне за это еще 15 лет дадут. Ну, скоро он наверняка успокоится. По крайней мере, я надеюсь. Пока он спит он выглядит очень мирным и безобидным лучше его не будить и все потому что какой-то идиот разбудил его без особого повода аптечка солдата так касторовое масло я пожалуй возьму а вот его потрепанные книги и плохо пахнущее нижнее белье так и быть оставлю на месте такой маленький флакончик и такой разрушительный эффект но с полной уверенностью можно сказать, что успех будет сокрушительный. Одной ложки этого будет достаточно, чтобы взрослый человек просидел в туалете целый день. Я только что поняла, что уже очень давно ничего не ела. Надо быть внимательнее, чтобы случайно не откусить от этого бутерброда. Еще один бутерброд с вареньем, специально для меня? Вы слишком добры. Спасибо. Ой, что-то я не очень хорошо себя чувствую. Должно быть слишком быстро, проглотил бутерброд. Алексей! Пожалуйста, продолжай работу, и как только будут результаты, сообщи Сидоркину. Мне нужно кое-куда отлучиться. И быстро, очень быстро. Простите. Можно мне еще раз вас побеспокоить? Сейчас не самый подходящий момент. Прежде всего я должен закончить с этим. Немного жидкости и хватит. Если все тут уйдет под воду, это будет выглядеть подозрительно. рт возьми, ну почему предохранителям надо было сгореть именно сейчас? Мне нужно сходить, забедить предохранители. Вы не проследите, чтобы никто здесь ничего не трогал? Конечно, без проблем. Спасибо. Я прослежу, чтобы никто здесь ничего не трогал. Кроме меня, любимый. Вот еще образец из колбы еще образец из колбы. Не представляю, что это за растение. Это растение, которое я взяла из банки с образцами. Там был один из образцов растений. Там был один из образцов растений. И что мне с ними делать? Положу пока один в другой. Сейчас мне на ум больше ничего не приходит. Закон науки. Жульничать можно, пока тебя не поймали. Надеюсь, на этот раз предохранители выдержат. И еще я сильно сомневаюсь, что эксперимент принесет какие-то неожиданные результаты. Что? Этого не может быть! На самом деле! Образец не сгорел полностью! Это видно невооруженным глазом. Даже анализ делать не обязательно. Надо сказать об этом доктору Леснику. И, может быть, даже профессору Сидоркину. Это может стать настоящей сенсацией, а я уж было совсем потерял надежду, что это когда-нибудь произойдет. И вы абсолютно уверены, что все условия проведения эксперимента были строго соблюдены? Я всегда брал случайные образцы и каждый раз все перепроверял. И я готов за Алексея головой поручиться. Мы уже много лет работаем вместе. Итак, вы поставили несколько экспериментов. Вы обнаружили что-нибудь новое? В смысле новое? Мы должны все точно проверить. Если результаты подтвердятся, это сенсация. Но если мы сначала объявим это сенсацией, а потом выяснится, что это ошибка, нас и в музей естественной истории работать не возьмут. Так что проверьте все еще раз как следует. Результаты анализа посмотрим вместе. Надеюсь, мы ничего не упустили. Если результаты действительно подтвердятся, ваши имена войдут в историю. Они явно очень обрадованы своим открытием. Надо воспользоваться этой возможностью, чтобы осмотреть кабинет Сидоркина. До того, как вернется Сидоркин, времени у меня очень мало. Сначала поищу у него на столе. Может, найду хотя бы список пассажиров? На этих папках написано «Проект Тунгуска. Анализ ошибок». Первая лежит папка с 2000 по 2003 год. Нижняя, начиная с 2004. Вряд ли я успею все их просмотреть за то время, что у меня есть. Здесь написано «Все документы клади в сейф каждый раз, когда выходишь из комнаты». Подпись В и Л. Если в этом сейфе находится список всех ученых, мне нужно все здесь как следует осмотреть. Возможно, мне удастся выяснить, что происходит в районе Тунгуски и какое отношение ко всему этому имеет папа. Какой-то научный доклад про молекулярной биологии состоит практически целиком из одних формул. А те редкие слова, что здесь попадаются, мне все равно мало о чем говорят. Документы озаглавлены "Проект Тунгуска", угрозы безопасности и критические проблемы. Пожалуй, стоит почитать, если я все правильно поняла. За последние годы было совершено несколько нападений на открытые и секретные исследовательские лаборатории. Часть бумаг уничтожена, к тому же преступники не брезгуют взрывами и поджогами. Очевидцы сообщают, что видели людей в черном. Блюстителям порядка не удалось задержать ни одного преступника. Потом дело поручили ФСБ. Но никаких ощутимых результатов расследования достигнуто не было. Версия о том, что за этим стоят политические террористы, не подтвердилась. Выдвинуто предположение, что нападение совершает одна из религиозных сект. Интересно, не об этих ли людях в черном бармалееде? Если все это действительно правда, у папы проблемы намного серьезнее, чем я думала. Какой огромный! Неестественный размер для муравья. Должно быть, его создали при помощи генной инженерии. Я так и думал. Маленькая жаба оказалась шпионом. Я тебя заметил еще в Москве на станции. Жабы, они и есть жабы. Даже в одежде. Но не волнуйся. Теперь мы о тебе позаботимся.